Всем привет, вы на канале «Заработать в интернете» и в этом видео я тебе покажу и расскажу, где ты можешь заработать денег. Проект называется FJI Global, здесь мы инвестируем в кукурузу, рис и пшеницу. Далее наши деньги берут профессиональные трейдеры, торгуют на Форексе, разных там биржах и делятся с нами прибылью. Данный проект, он долгосрочный, рассчитан на долгосрочную работу, так как администрация здесь серьезная. Все контакты вот вы здесь найдете в подвале сайта. Кому это все интересно, можете вот написать, пообщаться. Лично я администрацию здесь не знаю. Мне посоветовал один из лидеров, который хорошо качает данный проект, зайди, здесь можно заработать деньги. Я вложил сюда 500 долларов. Об этом проекте я вот рассказал вот в этом видео, можете посмотреть, ознакомиться. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать, что данный проект это не какой-то там скам, лохотрон, он платит. Вот я получил очередную выплату 24 доллара. Открываю свой вот кошелек Tronlink USDT TRC20. Вот она выплата плюс 24 доллара 96 центов. Все мне пришло. Деньги выводил вчера вечером, сегодня вот. Зашел в личный кабинет, посмотрел, все пришло. Чтобы здесь инвестировать, открываем вот депозит. Этот проект полностью англоязычный, работает с англоязычной аудиторией и потихонечку сюда заходят СНГ-лидеры. Также в данном проекте открылся русскоязычный чат, кому он интересен, вот. Все ссылки будут в описании под видео. Также я в своем телеграм-канале это уже опубликовал. Вот ссылка на чат. Можете перейти и задавать здесь любые вопросы. Здесь вот люди общаются. Он создан буквально только вчера. Кому это все интересно, переходите и ознакомьтесь. Ссылку я оставлю в описании. Итак, чтобы здесь инвестировать, здесь есть три тарифных плана. Кукуруза далее рис и пшеница в кукурузу мы можем проинвестировать от 50 до 500 долларов сроком на один месяц под 089 процентов на три месяца под 1 12 процентов и на 6 месяцев под 1 и 2 процента в рис мы можем от проинвестировать под 094 процента в день и здесь Минимальная сумма инвестиций 500 долларов. Вот я здесь проинвестировал 500 долларов на один месяц. И здесь, если вы, к примеру, будете инвестировать в биткоине, вы здесь будете зарабатывать выплаты в биткоине. В лайткоине, значит, вы будете зарабатывать лайткоин. Ну и так далее. В BNB, значит, вам начисление будет в BinBitRx. Значит, начисление будет в TRX. Вот такая здесь система. И далее, когда вы здесь вот определяетесь с выбором тарифного плана, вот 500 долларов на один месяц, к примеру, я выбираю здесь TRX да? вот, в на один месяц сумма вклада получается 9139 TRX вот с копейками и суммарный доход у меня будет 2577 доход в день 85 TRX довольно-таки неплохо, кому это все интересно все ссылки будут в описании знакомьтесь с данным проектом проекты долгосрочный еще раз повторюсь и перспективный в нем можно заработать неплохие деньги также здесь есть партнерская программа она на 5 уровней в общем друзья все будет в описании также переходите в чат задавайте любые вопросы всем вам желаю хорошего дня больших заработков в интернете в жизни мира всем желаю и всем хорошего дня